С макарошком нет с пирожками! Сим села и махалай! махалай! махалай! махалай.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 Вода? Соленая. Как ты любишь? А где соль взяла? У соседки попросила. А -а -а. После первой не закусывают. От тебе без прибро? Малолетний дебил. Ёма! Ой, блядь! Шо ж не идешь ложиться, ты, мой друг. То бы горилки двух стаканов мало. Молилась ли ты на ножды с демона? Я что-то с двух стаканов не пойму. Откуда этот блеск лица? Обратно сало тайно жрала. Да, да, молилась. Где-то в пол восьмого. И час назад обратно салом задуплилась. И была бы такая страна, где ничего не надо делать. Только, только игра. Нет такой страны! Логарь!